Марафон «Продающая вакансия» — это семидневный онлайн-тренинг, на котором вы научитесь создавать эффективное объявление для поиска новых сотрудников. Будет проходить в формате онлайн на онлайн-платформе. У вас будет, соответственно, теоретическая часть, на которой вам будет дана информация о блоках и важных элементах, и практическая, где вы самостоятельно будете создавать данные блоки. В конце марафона у вас будет инструмент в виде продающего объявления, которое будет готово к запуску и привлечению новых кандидатов на вашу вакансию.